Здравствуйте, с вами Тат Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор ключей от компании TopTool. Код товара GAAD1603. Набор профессиональный, высокого качества. Применяется в основном на СТО, где выдерживает большие нагрузки. Гарантия на инструмент идет пожизненно. Выпускается набор на острове Тайвань. Поставляется в упаковки. упаковке, то есть полноценная коробка. Упаковочная идет сам набор идет в металлическом кейсе. Состоит из 16 ключей по размерам 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 24. Это самый большой. Вот такие ключи идут в наборе. Материал изготовления хром, сталь. Как видите, рожок идет немножко вниз. И сама рабочая, не рабочая часть, а где вы держите ключ посередине, она немножко идет зауженная. Почему я это говорю? Ну что, есть такой же самый набор у компании Top Tool, такая же самая комплектация в таком же самом кейсе, только код товара gaad 16.01. Я сейчас покажу вам ключ из набора gaad 16.01. Вот он идет прямой, как видите, идет широкий, и он идет длиннее, чем из набора, э, ключ из набора у которого сейчас видеообзор ключ из набора 27 сантиметров а вот который набор э, ga до 1601 э, ключ идет размер ключа вернее, длина длина ключа 29 сантиметров здесь вес 359 грамм здесь вес ключа 277 грамм то есть здесь ключ более как правильно выразиться, он более утонченный то есть сама Рабочая часть, как видите, уходит вниз, рожок. И вот, где вы держите рукой, тоже она идет уже, здесь идет шире. Ну, данный набор, мы сделаем видеообзор на него отдельно. Вот. Все, все одинаковое, кроме вот э, э, модель ключа, или, как еще правильно назвать, то есть два разных вида ключа. То есть, они комбинированные, но чуть-чуть отличаются. Э, Хром-монадия сталь... Материал затопления. сверху нанесено на ключи защитное покрытие, очень хорошая полировка ключа, то есть все гладко, без каких-то заусенец и сколов, то есть если по 5-балльной системе, тут можно поставить 5 с плюсом. На ключах есть маркировка по каталогу Когда в данном случае это ключ на 24, АА а и Х, 24, 24. Каталоги мы показываем, вот такой каталог ее бумажный. В данном каталоге по этому номеру вы можете найти ключ из набора, то есть все 16 ключей. То подтверждает то, что у вас оригинальный инструмент. Э, металлический кейс. Э, здесь идет внутри пластиковый держатель, на котором уже находятся сами ключи. И отдельно вот есть такое вот отделение. Тут можно или гайки хранить дополнительно. Что вес набора составляет 3 килограмма. Скажем, сам кейс. Вот такой вот кейс идет металлический. Топ-тул логотип на верхней крышке. Ширина кейса идет 45 см. Длина 19. Высота 5 см. Запирается на металлические замки. Рукоятка складная также идет из металла. Однозначно мы рекомендуем покупки данный инструмент, гарантия на него пожизненная, выдерживает большие нагрузки и послужит вам долгие-долгие годы. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.